Так, короче, кушать зовут. Кейс батл. 8 дней прошло. Добавили кейсы хероик, гамбиты. Можно открыть. Можно открыть. И нам выпадает бронзовый. Понятно, это минус. Этот кейс меня увел в минус. Есть бумер, который можно купить. Ахерончик. Ахерончик. 39. 39. Также есть убийца нуб. Можно убийцу ну попробовать. Прям. рубины и ядовитый дротик. 41. Да. 105 рублей. 130 рублей на балансе. Гамбит. Гамбит Т-сила. Рэп могила. Защитная сетка. Защитная сетка. Это уже хорошо. Давайте мы также продолжим. 351. Нави. Ну, про Нави я вообще молчу. Это просто легенда. Понимаю. 73. Сбрил. Давайте еще раз гамбит. Из гамбита нам выпадает элитное снаряжение. Это слив. Также там есть юсп. Юспы, юспы, юспы, юспы. Юспы. Надеюсь, выпадет... Очень хорошее. Извилины. Извилины это хорошо. Извилины это очень хорошо. Суть сделал текст 3 то есть 450 рублей на вывод. Потому что ADV 150. Глаки. Из блоков Королевский Легион. 70 рублей. Давайте еще раз идёт, попробуем. Хотя нет, я думаю, рунический. Рунический он кейс хороший. Должен давать. Нага. 46. Нормально купил. Пока мне ему я вернул свой изначальный баланс. Главное, чтобы это слил. Он должен слить. Затерянная земля он не слил. Он пока что меня увел в плюс. Simple. Димпл, папа, сквиш. Симпл, димпл, папа, сквиш. Франклин. слил Лава из лавы за это кейс, который меня купил один раз и все, больше он меня не окупал рентген вот про что я и говорю, не окупил Дайте попробуем в апгрейд на 50 рублей. Не рассеять 50 процентов, поехали. Он залетает, неплохо. Мы его продаем. Еще раз лавы с Должен дать, он должен дать сейчас. Калька. Калька. Калька. Калька неплохое. Неплохая калька выпала. Дональд Дак. Дональд Дак. Элитное снижение, Минус. Еще раз. Второй раз должен дать. Статрек покойник. Пятихат. Можно выводить уже, все, это на вывод. Хотя можем продать. Давайте продадим. И откроем мы. И... Давайте откроем мажор. Думаю, ну, мажор должен дать. Мода. 208 рублей. Угу. 300 рублей на балансе. Стимаро. Опустошитель. 530. Мажор наслил, поэтому мажор окупать должен. Должен. Гамма голный глок. Семьсот девятнадцать. Рэмбо. Сейчас мы, по-моему, сделаем тысячу. Ночной кошмар. Тысяча. Давайте Сильвер Элит один раз. Синий кварц. Ровно тысяча. И на эту тысячу мы в качестве контента откроем рубиновый кейс. Мне повезет Егор! Хорошо. Хорошо, Егуар. Егуар. Все, на вывод. На вывод. Давайте пока мы поставим на вывод. У меня сколько осталось? А у меня есть бонусный. Озорник. Озорник мы можем попробовать сделать на 50 рублей. 20% шанс. Должен залетать по сути. Не залетел но не суть но не суть ягуарчик ягуарчик а ягуарчик нам уже пришел с name тегом сколько он стоит мне просто интересно я ягуар ягуар 1150 плюс name тег мы его принимаем Мы его просто принимаем. Всем спасибо, кто тут был. Это был Кушать зовут. Это были... От... Кейс... Это было открытие кейсов, кейс баттл. Да. Сегодня мне повезло, я вывел 1150 рублей. Йоу. Да, всем спасибо. Всех обнял, всех поцеловал.